Меня зовут Надежда Данилова, я из Чебоксар. Я на самом деле <связательно> безумно рада, что сегодня с вами в прямом эфире. Можно буквально несколько слов... Я на самом деле тоже работаю с людьми, и для меня вот ваша книга была на самом деле ну, мы ее в офисе у нас передаем из рук в руки мамочкам, да, особенно женщинам, которые немножко запутались и засели вот так вот в себе. Поэтому вот эта вот ну, встреча с вами, она для меня очень-очень ценна. Напишите, пожалуйста, у меня немножко застревает. Видно, слышно, хорошо, поставьте плюсики. Я, я вас вижу, слышу хорошо. Хорошо, хорошо, отлично. Вот, у меня трое детей, которых я на самом деле обожаю. И мне очень нравится моя роль материнство. Это не единственная моя роль в, дет... в этой жизни, но тем не менее. То есть, та роль, которую я люблю. Детям сейчас 15, 12 и 9 лет. Младшей дочери, старшие два парня. <смех> вот. Потрясающий интересный возраст. Они у меня такие все так дружненько в подростковый период вошли. И э, на самом деле это очень-очень интересно смотреть, как они растут, развиваются, э, входят в состояние такого, ну, немножко э, ну, по, по очереди, да, входит в состояние, когда ну, такое вот, начинается, да, ну, какой-то борьбы и так далее, как они из этого выходят, как э, выводишь на... Это выводит на новый какой-то этап отношений совместных, и это, конечно же, очень-очень здорово и очень интересно. Надежда, вот. я, слышал, я mm -hmm. слышал, что читал, вы сами об этом писали, что вы не замужем сейчас. Да да, да, да, Нет. да, да. Я... Вот у меня сразу вопрос такой: у вас двое сыновей, причем такого уже возраста mm -hmm. подросткового, юношеского. Как у вас с ними строятся отношения? Uh, Миш -миш. Да, я развелась семь лет назад, получается. То есть дети с отцом общаются, и я максимально стараюсь, ну как бы <laughs> взаимодействовать ну, как бы взаимодействовать этому. Притом, ну, у нас был период такой, скажем так, борьбы некой, да, ну, имеется в виду с бывшим мужем. И, к сожалению, ой, к счастью, мы его преодолели, и сейчас общаемся, созваниваемся, то есть по каким-то вопросам я пишу, прошу его поговорить, допустим, с детьми на какую-то тематику. Ну, конечно же, это сложно, это в любом случае сложно, это нелегко. И, ну, как бы, сложно сейчас сказать, правильно было это сделано, неправильно, как лучше и так далее. Ну, речь, наверное, больше не об этом, да, сейчас не, Да, не об этом да, речь. Да, да, да, речь. абсолютно не об этом, но... Как, как мальчики растут вот без отца, как они воспитываются, что в результате получается? Потому что это очень часто задают вопрос, mm -hmm. я почему его задал, как можно матери... В одиночку воспитать сыновей, именно сыновей, вот в большей степени. Я постоянно стараюсь, чтобы они общались с кем-то из мужчин, то есть, если это не папа, в любом случае, то есть у меня еще мой папа, которого я прошу там, научить их научить его, чтобы он с ними поделал какие-то там мужские дела, он их периодически там, к себе на работу берет или еще что-то, да. Вот, и это на самом деле, ну, как бы, э, помогает очень. Э, еще это, наверное, может быть, и в вашей книге я прочитала, чтобы был какой-то мужчина-авторитет, э, ну, ну, который подавал какой-то пример, на котором бы они хотели быть похожи. То есть, допустим, старшему сыну э, был такой момент, когда он ничем не занимался, и это для меня было очень тяжело. Я... Нашла потрясающего там парня, которому сейчас 23-24 года, с хорошими правильными привычками, он к нему сейчас ходит в тренажерный зал, начал вести дневник по питанию, хотя до этого он литрами прям втихушку пил кока-колу и ел чипсы и так далее. То есть сейчас он там ведет дневник по питанию, записывает калории, записывает белки. Возмужал прям красавчик-красавчик, метр восемьдесят ростом и, ну, скажем так, уверенность у него в любом случае прибавилась. То есть у нас еще есть вопросы, конечно же, как быть с кем стать. То есть сейчас как раз такой возраст девятый класс. И, ну, немножко, конечно, сложно, ну, сложный вопрос, потому что здесь важно как бы и не передавить, и, с другой стороны, чтобы это все таки было его решение, потому что учиться ему, решать вопросы ему, то есть много сложных вопросов возникает вот по мере взросления, то есть разные этапы были, были этапы, когда он там ко мне в карман залазил, да, без моего разрешения, и мы это прошли, ну, достаточно так это разговорами с, советами психологов и так далее, то есть, ну, разные этапы, вот, и мне, на самом деле, мне нравится наблюдать, то есть, я не делаю из каких-то вот этих вот вещей проблему глобальную, да, я вижу, что это просто путь, путь, который проходит один ребенок, второй ребенок, третий ребенок, они совершенно разные, Притом, допустим, вот средний сын у меня был музыкантом, и он изумительно играл, он очень быстро схватывал, он побеждал на всех конкурсах, на, на гитаре играл. Вот. Но вот год назад он пришел домой, сказал, «Мама, я не хочу больше играть, и не буду, и вообще не заставляй, и все". И я, я два месяца мучилась. Честно, вот это мне так тяжело давалось, что, ну, пережить, ему нравилось, у него хорошо получалось, да, и... В тот момент, знаете, я что сделала? Я, я отстала от сына и пошла сама на танцы. Я когда-то в детстве танцевала, 10 лет занималась бальными танцами. В общем, я пошла на танцы, успокоилась, расслабилась на эту тему. Сейчас потихонечку я с ним заговариваю на эту тему. У меня все-таки есть идея, чтобы он как бы вернулся, потому что на самом деле он очень талантливый вот творческий, очень талантливый, и там через учитель, может быть, ищу я, ищу человека, который бы вовлек опять в гитару. Вот, можно я здесь э, вставлю? <coughs> э, очень важный вопрос вы затронули, действительно, э, самоопределение, э, особенно мальчиков, да и вообще, э, подростков, юношей, это, девушек, это очень важный момент. Вы знаете, вот э, приведу вам такой пример для вас, ну и для нашей аудитории, потому что мы с вами беседуем, mm -hmm. не только друг с другом знакомимся, да, конечно, мы делимся нашими знаниями, опытом с аудиторией, и это главное, мы делимся, это мы не можем не делиться уже <laughs> с вами. Так вот такой пример, вы знаете хворостовский вот такого певца, это известный на весь мир певец оперный певец который талантище неимоверный и вот 55 лет он уходит из жизни на в расцвете таланта все там ну, все в шоке потому что такой талантище и вдруг уходит. почему почему встает такой вопрос Вы знаете я такие вопросы не оставляю без внимания особенно когда они касаются каких-то людей известных и о них что-то известно я исследую это глубоко, и судьба меня еще свела с его преподавателем в школе, uh -huh. который мне кое-что рассказал. И вот и я понял, в чем причина. Представляете, он, его, у него много талантов, было очень много талантов, но родители увидели талант вот как раз пения. И его в этом направлении начали продвигать, все больше и больше, потом включились преподаватели, музыкальное училище, консерватории, значит, еще больше, потом появились поклонники, которые еще больше его включили в этот процесс. Короче, и он пошел по этой стезе, и действительно, он на весь мир стал знаменитым, он талант. но 55 лет умирает. Понимаете, когда человек реализуется, когда он реализует свое предназначение, такое не происходит. То есть он должен а, жить, да, долго? Конечно, он должен жить долго, потому что он на своем пути. Но оказалось-то, это не его путь. Петь это было не его путь. Я это предчувствовал, но и меня судьба свела как раз с преподавателем, который сказал мне, когда он пришел в школу, и вот после первых классов, там уже в средних классах, я увидел, что это гениальный вообще физик. Он не просто талантливый музык, он гениальный физик и он пришел вообще-то я чувствовал что это минимум например нобелевский лауреат то есть это человек который должен принести что-то очень важное на землю для науки в области науки как раз понимаете а его заставили петь то есть подтолкнули родители подтолкнули преподаватели, потолкнула подтолкнули его слушатели и все, и он пошел в этом направлении и зашел в тупик. Это не его путь. Я просто к чему это рассказал? Очень тонко надо смотреть на этот вопрос. И если сын сказал, я не хочу, посмотрите. Здесь может быть более тонкая, глубокая причина. Угу. Потому что э, дети обычно чувствуют э, тоньше, чем мы родители. У нас же еще голова включается. Он, да. у него в стола, первую очередь, наверное. Вот. И, так что э, это вот для вас и но ну, для многих может быть таким э, информацией к размышлению подумайте уважаемые родители это очень тонкий вопрос вообще с подростками надо строить э, действительно уважительные добрые отношения и очень тонко их слышать очень тонко. детей вообще надо тонко слушать а вот э, подростковом возрасте особенно, потому что здесь формируется уже судьба на будущее. И вот я вернусь к своему первому вопросу по поводу э, того, говорю, двое сыновей, вот как вы их воспитываете? Вот я для нашей аудитории э, говорю о том, что вообще мать, это я исследовал эту тему и знаю ее, э, мать даже э, вот одна, она может воспитать классных мужчин из своих сыновей. Классный. Потому что мужчин вообще из подростков в первую очередь воспитывает мать, а не отец. Почему? А потому что мужчины вообще растут и развиваются и формируются на основе взаимодействия с женскими энергиями. И если дома не мамочка, а мама женщина, то есть она во всем проявляется, как женщина. Уважительно к ним, уважительно к себе. Она себя подает, она одета всегда там прочей, прической. В спальню выходит, она уже выглядит, соответственно, к ним обращается. Какие мужчины, у меня там то, я вас там то, то, то люблю, ценю. вы вот классные мужчины. То есть она, как женщина, себя ведет. Все. Этого достаточно, чтобы пацаны без отца стали мужчинами. Вот это, уважаемые наши зрители, имейте это в виду. Одна мама без отца может воспитать классных мужчин путем раскрытия своей женственности. Спасибо огромное. Очень ценно. Вот это сейчас было услышать. Мы специально создали курс, точнее, марафон, интенсив женских качеств. Клуб, а вот как, Клуб женских качеств и вот там мы раскрываем, помогаем женщинам раскрыть эти качества, чтобы мама, мамочки раскрывали в первую очередь женские качества, то что материнство это только часть женственности. Если взять всю сферу жизни, то материнство часть этой сферы, никак не главное главная женственность, а материнство только часть и плюс много других качеств всего женских качеств, таких вот как материнство и прочее много много всего этих качеств более 200, представляете? А женщины в основном живут, ну, 5-7 от целых 10 качеств. Вот где ресурсы. Это замечательно. А вот как, если вот в отношениях взять, да, вот, ну, я воспитываю, у меня получается и дочка и два сына, да, вот в чем разница, может быть, в подходе, в отношениях и как правильно выстраивать между ними отношения, чтобы у девочки было уважение к мужчинам, да? а вот у мужчин было уважение к девочке. Потому что у братьев и сестер тоже же по-разному выстраиваются да, отношения. согласен, согласен. Вы знаете, это, ну, вы же сами знаете, все начинается с родителей. Вот если вы со своими мужчинами, молодыми мужчинами будете разговаривать как женщина, то дочь это тоже усвоит этот дочь и они будут с вами к вам относиться и с вами взаимодействовать тоже как мужчина даже ему 15 лет а он будет вести себя как мужчина я наблюдал такие вот такие семьи где женщина ведет себя по-женски и сыновья ну просто уже с раннего возраста он там Мать приходит, он бежит навстречу, там ее раздевает, сумки забирает, там прочее помогает всячески и так далее. То есть он, он чувствует, что мама женщина, то есть это для него важно. Так вот, когда так вы со своими сыновьями взаимодействуете, то дочь это видит и она будет уже к ним, с ними тоже так взаимодействовать. Плюс, соответственно, к ним надо обращаясь, вы же мужчины рядом с вами женщина, то есть отношения между сестрой и братом, не сестра и брат, главное, а мужчина uh -huh. и женщина, понимаете? Вот это вот, у нас вот эти вот все, э, ну как это сказать, все маски, там, э, родители, там, бабушки, дедушки, тети, братья, сестры, это все наносное, это все, э, э, как говорится, э, э, светское такое. А вот внутренне мы все-таки мужчины и женщины. И поэтому вот если вы э, так вот раскроете в них мужское, а в ней женское, все время подчеркивай, ты же классная женщина, ты будешь женщиной, ты смотри, учись вот с ними и так далее. То есть вот на уровне мужских женских взаимодействий вот это все и рождается. Тогда будет и взаимное уважение, и соответствующие отношения. Ну мужчина женщину не ударит, понимаете, мужчина женщину не обидит. Если вы скажете, как же в жизни мы видим многое другое. Нет, это, друзья, мы видим как раз подтверждение этому. Если мужчина бьет женщину, то значит, знайте, в этой ситуации он недостаточно мужчина, а она недостаточно женщина Мужчина бьет только мужчину. Значит, в ней много мужских энергий, вот он из нее выбивает. А потому. От, выбивает силы, потому что сам не совсем мужчина. Ну вот, два подростка, можно сказать. Два подростка собрались и пытаются составить семью. Да. Поэтому а, вот угу. это вот взаимоотношение мужчин и женщин, вот через это, если идти, то снимается много вопросов. А, такой вопрос, Анатолий Александрович, вот для меня он важный, наверное, ну вот я тоже часто работаю с мамами и в том числе с мамами ну, которые одни растят, и бывает, это часто бывает, в любом случае, я не скажу, что всегда, нет, конечно, то есть очень много мам открытых, ищущих, жаждущих, да, какие-то свои цели, задачи, и там в семье, у кого-то там в работе, в бизнесе, в разных сферах. А вот если мама зациклена на ребенке, к чему это приводит? Вот когда... Меня, например, очень сильно напрягает, когда я слышу, что мама говорит про ребенка, там, вот мы пошли в восьмой класс или там, в седьмой класс. Меня прямо это очень сильно ухрежет. Вот. Я понимаю, что у нас, нам исполнился годик, я еще могу принять, но когда мы пошли в седьмой класс. Вот, чему, чем это влечет вот для будущего ребенка? Вы знаете тема настолько глубокая уже и к счастью ее сейчас уже кто только не прорабатывает я рад этому потому что все началось с моей книги материнская любовь это точно. Да. и но эта тема все равно продолжает жить и я понимаю вас это действительно вы правильно говорите когда женщина говорит что мы мы мы это в любом возрасте, имейте в виду. Один годик это тоже, мы, это тоже не совсем правильно. Это уже понятно. Это тест. Это обычно, это просто тест. Когда говорит, мы, все, это тест. Значит, у матери избыточное материнское чувство. Это не материнская любовь, это избыточное материнское чувство, в котором больше эгоизма, чувство собственности над ребенком. Понимаете? Вот это вот. А любви там на самом деле это мало. Потому что настоящая любовь никогда не будет насиловать ребенка. Никогда не будет его излишне контролировать. И так далее. Это настоящая любовь. А вот избыточная. Вы знаете, сегодня вот я беседовал э, еще с одной мамой. У нас здесь сейчас сериал на этой неделе перед праздником мам. А Так вот, э, я там даже ввел новый термин. Она рассказала историю, в которой ну, мама просто э, девочку довела э, 6 лет уже. У нее уже нервный тик, ну и так далее. То есть я вот э, две градации, э, точнее три градации матерей. Значит, Ну и вот таких вот избыточных э, я не говорю, но есть нормальная мама, а есть матерая мама. <смех> <смех> это вот как раз то. Ну это я просто так, шутку, но тем, в каждой шутке есть доля шутки. А вот есть еще еще один термин. Это мне его подсказали на презентации книги моей книги "Материнская любовь" в Эстонии. Там перевели на эстонский язык и вот эту книгу презентовали там большой зал, собрались люди и издатель женщина, она. <смех> по-русски, ну, так говорит, но с, с акцентом и некоторые слова она путает. И вот она выходит на трибуну и говорит, мы издали там книгу, то кто? Э, книга называется ⁇ Матерная любовь ⁇ Зал ха-ха-ха-ха, она ко мне поворачивается. Ну, что такое? Я говорю, правильно-правильно. И она... Матерная любовь по фред да. так вот есть матерная любовь а вы знаете а вот есть еще сатанинская э, материнская любовь это когда уже убивает ребенка это вот знаете по-другому не скажешь это уже это сверх когда такой контроль когда душит просто ребенка когда полностью контролирует решает за него все задачи все она должна сама все решить и до знать Куда там, что ему пойти, там прочее, что делать и так далее. Полный, полный контроль. Это уже сатанинское. Здесь уже гарантированно будут серьезные проблемы. Гарантированно будут серьезные проблемы. У меня много примеров, ну согласитесь, за столько лет я насмотрелся всякого. На консультациях и вот в залах. Поэтому могу сказать, что это, это вообще беда. Самая большая беда, можно сказать, человечества. Когда матери с детства уничтожаются своих детей своим контролем, своим избыточным вниманием, избыточным таким вот чувством. Это уже просто становится ну, бедой очень большой. Вырастают отсюда э, инфантильные дети, больные, бесполые или даже меняют пол это отсюда алкоголизм наркомания преступность это все отсюда понимаете психически незрелые личности выходят в жизнь как раз из-под такой мамы и она и в обществе ведет соответственно коррупционеры это все психически незрелые люди понимаете Зрелая личность никогда не станет коррупционером. Коррупционер это психическая незрелая личность, которая вот с детства, она личность испорченная уже, понимаете. Так что это беда мировая, мировая проблема. Анатолий Александрович, а вот такой еще будет вопрос. Вот предположим, вот наш эфир смотрит мама, которая увидела это в себе, да, какие-то моменты. Вот как ей это в себе исправить? Но в первую очередь, вот вы уже сказали, первый шаг она сделала. Она увидела это все. Да, это, редко, это уже редкий случай. Потому что многие же читают, им говорят об этом, соседи говорят, родственники говорят, но она по-прежнему идет в этом направлении. знаете, это, конечно, страшный случай. Но а если она уже увидела и задумалась об этом, это уже хорошо. Тогда, значит, она рано или поздно все-таки найдет э, способы. Что делать? В первую очередь, внимание перенести на себя. Как говорится, перенести внимание вот, с ребенка на себя. Это самое что, что это значит? Вот прям по пунктикам. А? Как бы. Я понимаю, у вас аудитория женская в основном, правильно же? Да, да, да. Да. И, да. и если хотите, вот, чтобы я дал такие рекомендации? Конечно. Ну какие? Что значит вообще? Вот многие говорят: полюбите себя, там, знаете. Да, да непонятная такая фраза, да. как бы с одной фраза стороны такая... она понятная, да. с другой да. стороны. Да. да. Но на самом что... деле вот, для да. меня это очень просто. Вот полюбить себя, вот женщине полюбить себя, это быть женщиной. То есть быть женщиной по-настоящему. То есть э, одеваться, вести себя, заниматься телом своим, раскрывать свои качества. От сексуальности до культуры, масштабности и так далее. Ну, хотя бы 30 качеств развить. Хотя бы 30. Это уже супер женщина, Потому что в основном женщины 5-7 качеств. Вот основные, представляете, их более 200 качеств, а женщины раскрыли всего 5-7. И живут на этом. И мало того, мечтают о классном мужчине. 5-7 качеств, а нужно ну хотя бы 30 это, ну, это, это минимум, который нужно у вас в помощь есть клуб женских качеств, да? да, у нас есть клуб женских там да. очень просто, легко, так в чате весело общаются, интересно помогают друг другу, то есть это простые такие, такой трехмесячные курсы, по крайней мере 30 этих качеств точно пройдете а то может и больше так вот вот развитие женских качеств, развитие тела. Вот вы занимаетесь телом женским, ну, конкретно лицом, я так понимаю, да? Да, Но... ну как основное мое дело это создание команды, создание организации, да, то есть через. Красоту, то есть я что, я обучаю женщин быть красивыми, здоровыми, богатыми. Вот, красота это при помощи ухода, при помощи фейсбилдинга в том числе и так далее. Вот, вот, возможности, опять же, возможности заработка, возможности бизнеса, это тоже, если человек захочет, это очень, ну, то есть он может развить и выйти, по сути, на любой доход. Да, я, я понимаю, о чем вы говорите, действительно, если женщина захочет, то, что женщина захочет, того хочет Бог. Поэтому, действительно, вот заняться телом своим, заняться своим состоянием, заняться каким-то своим творчеством, это все, это вот есть раскрытие женственности, это есть высшее состояние любви к себе. То есть быть женщиной, это и есть любить себя. Не надо придумывать ничего. Займись телом, займись внешностью, займись внутренним состоянием и займись своим активным проявлением в социуме через деятельность, через какое-то творчество и так далее. Ну вот хотя бы вот эти основные. Это, и пожалуйста, не, не сиди, не щелкайся сервечки. А можно тогда вот еще вопрос? Вот э, иногда женщины настолько увлекаются как бы этим, что вообще уходит абсолютно в прокачивание себя, в уход за собой, да, там губы, грудь, щеки все вставили там и так далее. И то есть вообще перекос получается. Вот как найти вот эту вот золотую середину? Вы знаете, золотая середина опять же в самой женщине есть. Дело в том, что все должно приносить радость. Радость не сиюминутную, а радость постоянная, постоянно растущую. И эта радость, она должна, этой радостью нужно делиться, чтобы радовались близкие. То есть радость не только лично твоя, но если ты рад, то должны радоваться твои близкие, твои дети, твой мужчина, там, родители. То есть все, ты, ты приносишь радость всем. Вот это, наверное, универсальный такой инструмент, радость, который позволяет все, все проверить. А правильно ли я иду? А, много ли, а верно ли я это делаю? А не много ли я этим занимаюсь? Когда идет насилие, когда идет напряжение, когда уже, знаете, через боль и страдания даже, когда начинаю там себе удлинять ноги там и прочее. Ну, согласитесь, это уже начинается явно без радости. Через уже, боль, да? Уже? Это уже пошли другие процессы. Поэтому вот если э, все измерять радостью, легкостью, э, таким, знаете, э, удовольствием, то вот это, вот это как раз, это, это женский путь. Мужчина еще может напрячься, мужчина может еще, там, как говорится, плечами пошевелить, мужчине нужно проявлять и силу и так далее, а вот женщине только через радость, через удовольствие, через вот такую расслабленности, вот это вот это обязательное условие. Вот тогда все, когда вот это без напряжения, когда нет такого, знаете, вот поставила себе цель, обязательно ее добьюсь, это уже не женский путь. Явно на этом пути она потеряет, потеряет больше, чем найдет. Поэтому вот такой процесс. Потрясающе. Я я давно вот у меня вот этот вот вопрос сидел, я не могла ответить. Ну, как бы, ответить на него в себе, другим. Легкость. Легкость, Легкость mm -hmm. понимаете? Когда женщина в спортзале пыхтит, там вот, качает мышцы, понимаете? Или бежит, знаете, вот, потная, вот, дышит там уже, тяжелое но она бежит, она там силу проявляет. Или, там, знаете, вот, прорубь, она в воду, в холодную погружается. Да, она может быть испытывает радость. Но у меня от этой женщины реакция обратная. Я просто этим летом купаться начала в холодной воде. Не, сильно не увлекайтесь. Это должно быть, знаете, вообще у женщины главное это удовольствие и радость. Мне так нравится. Это дело. Знаете, вот здесь вот важный... Кстати, давайте вот на эту тему немножко поговорим. Mm -hmm. это, это опасная черта а, есть, которую, перейдя которую, вы постепенно уйдете в мужское состояние. А, то есть, когда женщина вот так вот пересиливает себя или вот чем-то, или интерес... Ой, вот, это мне интересно, это мне... Это все И вот она уже играет в футбол, она уже там то-то, то есть она... Это все интересно, это все мышцы играют, то есть она уже перешла в мужское поле. Понимаете? То есть очень легко женщины, современные женщины переходят на мужское поле начинают играть на мужском поле по-мужски. На мужском поле надо играть по-женски. Больше добьешься. Я даже проводил такой тренинг ⁇ бизнес по-женски ⁇ То есть все должно быть по-женски. Она а больше-больше добьешься. Когда ты расслаблена, когда ты нежная, когда ты мягкая, когда ты с любовью к мужчинам, тогда все вокруг тебя крутится. Не ты крутишься, бегаешь очень быстро, делаешь очень быстро и так далее. Нет. А вокруг тебя все крутится, как вокруг центра вселенной. И все делается для тебя. Иногда даже за тебя. Понимаете? Вот это по-женски. А когда снасят... я, да, я понимаю, что, наверное, когда остаешься в ответе, ну, в любом случае, основная ответственность остается на тебе за детей, и когда их еще не один, да, не два, а три, то, ну, моменты вот этой вот женской, мужской энергии, они в любом случае включаются, и тебе кажется, что ты должна добиться еще больше и больше, и так далее... И тяжело себя вот удержать вот в, этой, в этой нежности, радости Да, я понимаю вас. Давайте, вот, давайте принесем пользу себе и смотрящим нас людям. Вот на эту тему поговорим. Действительно, ведь давайте. многие женщины находятся да, в Да, вашем... есть женщины, которые, опять же, одни воспитывают. Я вижу, что они прям становятся мужа такими да. мужественными очень да да и и вроде бы объяснить и они мало того они и говорят ну а как же иначе ну как я их могу как я могу их содержать воспитать это же это и деньги это и все и организация это и контроль и прочее и воспитание ну то есть это масса вопросов которые все на одном человеке все это на женщине даже здесь трудно разделить где мужское где женское все. она всем должна заниматься вот давайте вот здесь чуть-чуть посмотрим. Понимаете? Когда женщина становится одинокой или еще одинока, то есть еще не вышла замуж, или уже одинока стала, надо задуматься. Это что? Твоя миссия, твое призвание быть одинокой, жить в одиночестве, или это просто кратковременный этап, передохнуть и дальше вступить в какой-то другой процесс. То есть нужно определиться, что это для тебя. Это ты так желаешь и дальше жить, или это временное явление, которое вот, ну, сложились, так обстоятельства и так далее, так далее, там по разным причинам вдруг вы оказались в этом. То есть, если для вас это не миссия, быть в одиночестве, и не миссия воспитывать детей одной. Я вообще-то не знаю такой миссии. Значит, это все-таки какое-то ваше временное явление, которое вообще-то должно быть другим, перейти в другое состояние. Вот вы ответьте, как вы, для вас это что? Для меня, для меня это состояние пополнения какого-то ресурса, каких-то изменений в себе, пополнение опять же, своей, своей собственной любви. Да. На самом... Переходный такой, да. переходный этап, но все-таки вы хотите выйти в отношения... Я очень хочу выйти в отношения, то есть, и я думаю, что это обязательно будет, просто вот, да. ну, вот я ищу, это... ищу да. какое-то вот это да. вот свое. Теперь смотрите, мы сейчас отодвинули тех, для кого это миссия, но таких единицы на самом деле, 90 с лишним процентов все-таки женщин приходят для того, чтобы создать семью и жить в семье, потому что это естественное природное состояние где уже не надо женщине соединять в себе и мужское, и женское, и, ну, и решать все эти задачи. А все-таки должно быть максимально комфортно разделено, чтобы она была расслаблена и не напряжена. А здесь приходится напрягаться, согласитесь. Здесь приходится Так вот, если для вас это... Ну и берем всех вот 90 с лишним процентов, если для них это все-таки какой-то переходный этап, то нужно... Милые женщины, простите, но нужно понять, что это просто болезнь. Просто болезнь. Прошу прощения. я как Это психосоматическая болезнь, которая имеет разный срок лечения. Некоторые лечатся всю жизнь. Такой вариант очень распространенный. Некоторые не так долго. Некоторые вообще очень быстро решают вопрос. То есть, одиночество проходит быстро. То есть, вот честно себе сказать, это просто моя болезнь. Что значит болезнь? Надо отнести, отнестись к этому философски. Ну, что такое болезнь? Это значит, какие-то нерешенные вопросы. Какие-то нерешенные... Любая болезнь, это говорит всегда о чем-то, что что-то не решено. Правильно? Угу. Что-то не решено. Так вот, одиночество говорит о том, что что-то не решено в женщине. А что не решено? Она классная, она все там, она супер, она себя выстроила, там все у нее там тут тут тут, -ту, Но по-прежнему одинок. Почему? Значит, у нее что-то еще осталось нерешенным. И значит, ее потенциал, женщины, намного выше того, что она достигла. Значит, с нее требования приходят не вот с той позиции, на которой она находится, а гораздо более высокой. А она сюда еще не поднялась как женщина то есть это просто говорит о том что вот это затянувшееся, например такое э, одиночество оно говорит о том что не решены какие-то важные задачи в данном случае вот я в первую очередь говорю это нужно посмотреть на свои э, набор женских качеств посмотреть насколько они все проработаны увеличить их количество раз в 10 э, э, существующих качеств и все гарантированно мужчина будет рядом то есть это обычная болезнь как как это сказать как простуда она может быть излечима очень легко и просто это не смертельная болезнь но она все-таки относится к этому разряду поэтому вот так честно себе сказать и найти методы лечения найти поставить диагностику правильно увидеть где нерешенные задачи туда направить усилия решить и все Мир обязательно гарантирует э, женщине. Э, вот, э, опять же, ссылаясь на предыдущий эфир э, с э, Викторией из Бийской. у нее трое детей, она разводится с мужем, имея троих детей, разводится с мужем, смело разводится с мужем, потому что он, ну, она выросла из этого. Она, он был у нее четвертым ребенком. И ей это уже надоело. И вот она, все, она сама, сама сказала, все, не могу. Не могу быть матерью четырех детей, мне троих хватает. И, и через буквально через полгода она выходит замуж. И Классно выходит. Сейчас рядом с ней муж, просто действительно замечательный мужчина. Я знаю эту семью. Понимаете? Поэтому она очень быстро вышла из этой болезни. А кто-то мучается долго, а кто-то всю жизнь. Так что, друзья мои, на все есть решение, на все есть лекарство. Потрясающе, спасибо большое. Тут вот вопрос, как выйти из этого. Ну, мы, в принципе, отвечали уже да, на этот вопрос. Вы сказали Начните. о клубе женских качеств, который может помочь в этом, правильно? Начните, ведь? да. Ну, или самостоятельно, или в клубе. Ну, в любом случае, на развитии хотя бы, я говорю, раскройте хотя бы 30 качеств. Это совершенно уж дорогая женщина. Даже если бы сильно волевая, жесткая женщина, но если вы раскроете качества женские, то эта сильная воля мужская, она спрячется внутри, она не будет, она нужна тоже в жизни. Иногда нужно все-таки иметь какую-то волю и прочее, но она будет внутри женских качеств и не будет выпирать, и не будет бить мужчин, и мужчины не будут убегать от вас, и не будут избегать вас. Потому что они будут привлечены женским состоянием. Женщин, женщин мало на самом деле на Земле, по-настоящему женщин. Поэтому чуть-чуть добавьте качества, и вы будете самой высокой ценностью. А знаете, какие качества это? Вот несколько качеств назовите, самые важные вот для вас в женщине. Для меня, вы знаете, ну, одним качеством я не назову, но несколько назову. Это, в первую очередь, нежность. Нежность. Нежность. Нежный взгляд, нежное слово, нежное прикосновение. Понимаете? Нежное движение. Вот нежность. Это очень тонкая. Послушайте Анну Герман <свесква> песню «Нежность». <да? свесква> вот звучит нежно. Звучание нежное даже. То есть нежность. Дальше. <свесква> Мудрость мудрость ага. не умных женщин очень много мудрых мало <с> а, мудрость это а, мудрость это ум наполненный любовью то есть когда нас любовью к себе к близким знакомым друзьям ко всем то есть, ко всему миру вот если с любовью и она умна то есть в сочетании большого ума и любви вот это уже мудрость а бывает ум четкий ум ум ум ум но ну, это проблема. Я всегда вот. слышала понятие женская мудрость и никак не могла понять, что это такое. Спасибо вам огромное. Вы мне прям сейчас глаза открыли. На самом деле все так просто. На самом деле все просто. А все гениальное просто. Так вот, мудрость. Я бы еще сказал масштабность. Масштабность. Редко об этом много, можно много качество или там сексуальность и прочее, прочее, но масштабность. Женщина должна быть масштабной. Тогда рядом будет и масштабный мужчина. Вот. Потому что рядом с мелкой масштабной женщиной не появится принц на белом коне, не проявится, появится большой мужчина, а именно масштабность тоже важна. То есть весь мир она должна видеть, понимать, чувствовать как свой дом. Хозяйка дома. Это ее страна. Она страну должна чувствовать, знать, любить. Мир должна чувствовать, знать, любить. То есть это реально, это все может женщина. Вы знаете, вот в Индии девочек готовят, ну, в средних таких, среднего класса, не бедную, а среднего класса, там готовят, они сдают около ста экзаменов за время обучения в школе. Они учатся отдельно от мальчиков, то около ста экзаменов. Так вот, одним из экзаменов является это знание экономики и политики мира, мировой политики и экономики, это умение вести беседы международного такого уровня, ну и так далее. То есть женщин готовят вот на таком уровне не только поют и пляшут. Хотя это тоже важно. Это тоже важно, да. да. Кротость еще, кротость. Вот некоторые просто этого слова боятся, потому что не понимают его значения. Мол, это что? Смирение, что ли? Покорность? Нет, конечно да кротость. и вот по качеству кротость и масштабность вот как они друг с другом да вот кротость это высокое достоинство женщины представляете это высокое достоинство парадокс да кротость при… мы как-то вот в обыденности считаем что это какая-то смирение покорность нет это высокое внутреннее достоинство и вот Кроткая женщина – это высокодостойная женщина. Она чувствует свое достоинство свою ценность. Она уважает, ценит себя и других. Вот это, это очень высокое состояние, на самом деле. Но этому всему надо научиться. Uh -huh. И можно. Uh -huh. А вот я смотрю, в чате там много спрашивают, да, список uh, всех качеств, что такое масштабный, что такое нежность. Приходите. да На каком курсе, где это можно изучить? Ну вот это, это я говорю, в клубе, да? есть да, женский клуб, вот там, угу. пожалуйста, очень простой, там копейки типа, действительно стоят это все, мы специально угу. сделали его массовым. Присаживающе, угу. спасибо огромное, Анатолий Александрович, я для себя, если честно, больше всего в первую очередь, наверное, увидела, что в себе мне нужно поменять, что мне нужно изменить, как отношения вот именно в семье выстроить, грамотно, правильно, как вот отношения между братьями и сестрами выстроить. Вот, и для меня прям очень-очень ценно сегодняшняя встреча была. А, вот Надежда, это... угу. я благодарю вас за эту нашу беседу. Вы очень интересная собеседница, прекрасная женщина. Угу. Я думаю, что вы понимаете... Часто женщине не дают мужчину, потому что она чуть-чуть не достигла своего состояния. Ей не хотят дать что-то, ну, надо Божество, на знаете, она достойна высокого, а пока вот чуть-чуть кое-что не докрутила. Так вот, у вас действительно огромный потенциал, и вам нужно что в себе раскрыть и будет супер и все будет супер спасибо большое я желаю вам чтобы вы делились с женщинами помогали им и когда вы делитесь вы растете вы развиваетесь сами вы знаете как ту же поговорку про учителя сто раз объяснил ученику и наконец-то сам понял да. Это относится к нам. Так что мы делимся, объясняем и сами учимся. Я благодарю вас, желаю вам счастья, желаю Спасибо. вам, как говорят, женского счастья, желаю счастливой семьи, всего самого-самого лучшего. Все обязательно будет. Благодарю. Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш труд. Который... И милые женщины, вот прочтите книгу Пробуждение женщин. Материнский любовь, я думаю, вы, наверное, читали. А вот пробуждение женщины, это, как я считаю, продолжение материнской любви. А там очень много как раз дается для женщины, для того, чтобы она почувствовала свою душу, как научиться слышать свою душу и решать вопросы уже в семье, состоявшейся семье. Благодарю. Благодарю